Привет всем любителям акварели и чего-то нового. Сейчас я хочу показать вам те цвета, которые купила этим летом. Первый цвет это киноварь от фирмы Ван Гог. Я ее уже выкрасила, но почему-то не сняла сам процесс. Поэтому вот красный цветочек это киноварь, а цветочек над ним... Это розовый хинокридон невской палитры. Сейчас я крашу уже третий цвет. Это кадмий красный светлый. Это, пожалуй, мой любимый цвет в масле, а в акварели у меня его не было. Но для меня как бы акварели, масло по цвету все-таки отличаются по свойствам. В масле он... Более светящийся в акварели, он более мягкий. Новый цвет золотистая, темная. 62 дальше здесь все краски будут только невская палитра белый ночь Еще один цвет, который было очень интересно попробовать. Иргазин желтый. Мне он очень понравился. Я активно им пользуюсь. С момента его покупки прошло примерно полгода. И это один из популярных цветов у меня. Он такой неопределенного цвета, золотисто-зеленого и он как бы еще светится при нанесении на белую бумагу и в смеси хорошо себя ведет. Я его постоянно использую. Акварель цвета рубиновая. Я очень люблю акварель именно из кювет, потому что, когда я начинаю рисовать, не знаю, какие цвета брать буду, я как-то не задумываюсь, когда рисую. И, на мой взгляд, очень удобно выбирать из кювет, легко на кисть краска набирается. И можно открыть полностью всю упаковку и пользоваться любой краской, какая попадет под руку. Теперь цвет лак оранжевый. В этой выкраске у меня будет много оранжевых, желтых и красных цветов. Смотрите, как мягко набирается краска просто на мокрую кисть. теперь акварель оранжевая это одна из новинок была на тот момент по64. Это цвет металлик, цвет медь. Металлики я не часто использую, когда рисую, но мне нравится, когда они есть в палитре. Индонтреновый синий. Очень сильный цвет и насыщенный. И еще один очень интересный цвет, зеленая светлая, ПГ-36. Мне было интересно собрать акварельные цвета с одним пигментом. И здесь они, по-моему, все такие, кроме Киновари. Не знаю, даже тут не, на... не указано, какой пигмент я сильно увлекалась изучением пигментов. Я закончила две страницы. Здесь, наверное, 10 или 12 цветов. И сейчас попробуем еще одни цвета. Я уже начала этот цвет, называется дюны. Для его получения смешали три цвета и белила. Но оттенок очень получился красивый. Мне кажется, он также будет красиво смотреться в разбавленном виде. давая какую-нибудь легкую полутень или оттенок в цвете. А вот этот цвет однокомпонентный, неаполитанское телесное. Хотя нет, вы знаете, он двухкомпонентный. Здесь ПО-62 и белила ПВ-6. Но он довольно прозрачный, поэтому я подумала, что он из одного компонента состоит. Мне очень нравятся цвета этой новой серии. Новый цвет жемчужно-серая. Такое сочетание цветов вызывает чувство спокойствия. Хинокридон фиолетово-розовый. Этот цвет точно безбелил. А теперь сиреневый хинокридон. Так интересно всегда распаковывать новую кюветочку. Увидеть, какой цвет выглядит в плотном густом виде. Но красить его, конечно же, еще интереснее. И краска из тубы небесно-голубая. ПВ6 и ПБ153. Получился у меня такой цветник на странице «Розарий». Вот так выглядят все эти цвета вместе и в кветочках. Спасибо вам большое за просмотр. Увидимся еще в новых видео. Пока!